Добрый вечер, мой любимый зритель. Тот, который так долго ждал расклада от Елены. Ну что ж, мы на канале Таро Елена. И сегодня у нас по многочисленным вашим просьбам желанная тема, а именно ее тайные желания. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, какие у нее внутри Происходят страсти. А может быть, она холодна. А может быть, она абсолютно к вам не настроена. А может быть, она кипит вулкан. Кипучий такой страстный внутри фейерверк. Мы все это увидим сегодня на двух колодах Таро. И я для этого случая припасла для вас очень красивую новую колоду, которая называется «Золотое Таро Боттичелли». Сегодня дебют этой колоды на моем канале. А также любимица, да, колода-бестселлер «Магия наслаждений». Все дорогие зрители, мужчины и женщины, которые смотрели Второй Лен в прошлом, в 2020 году, прекрасно знает, насколько эта колода показывает э, тонкие нюансы, да, сердечных каких-то привязанностей, либо сексуальных порывов э, партнеров друг к другу. И сегодня, возможно, я прибегну в какой-то, да, мере, помощи своей любимой колоды Ленорман. но ну, мы посмотрим, будет ли нужда в этом. Может быть, и так все будет ясно. Я решила для вас, дорогие мужчины, сделать два варианта, чтобы у вас, конечно же, был выбор, и вы развивали свою интуицию. Ведь интуиция очень важна для... Не просто для отношений, да, она важна в жизни для того, чтобы выбрать свой путь и, собственно, доверяя самому себе, идти по выбранному направлению, ориентируясь на то, что подсказывает вам сердце. А сердце – это такая вот, знаете, база, которая берет основу на вашем интуитивном, чувственном таком стержня, да, я бы сказала так. В общем-то, предыстория всех моих видео, когда я вас погружаю, да, вот в этот уровень сердечный, перед тем, как делать расклады, почему я это делаю, меня постоянно спрашивают об этом. Но, наверное, потому что сейчас в наше время, да, вот... Время технологий, время, можно сказать, робототехники. Да? Чувственный план у людей, к сожалению, мягко говоря, не развит. А отношения, да, в данном случае я беру тему по вашим желаниям, ее тайные желания, это все-таки сфера эмоций, сфера подсознания. И здесь очень важно ваша интуиция. Она вас не должна подводить. Именно поэтому есть такое расхожее мнение, что женщины всегда чувствуют нравится ли не мужчине или нет. А вот мужчине намного сложнее понять, что чувствует женщина по отношению к нему. Может быть поэтому именно эту тему вы решили, так сказать, ну, она попала в лидеры да, запросов от вас. Ну что ж, я по вашим просьбам делаю это видео. Давайте я начну тасовать, а вы погружайтесь как всегда в ваше пространство. Убираем полностью умственно-ментальные ваши заморочки в данный момент времени. Вы должны просто расслабиться, думать в приятном. Возможно, кто-то может вспоминать какие-то сладостные моменты своей жизни, связаны с определенным человеком, которого он здесь загадывает. Я сейчас буду делать расклад на первый вариант, а второй вариант я сделаю, естественно, после первого, но для постоянных зрителей канала – я уже говорила об этом в других видео. Я советую смотреть полностью все видео. Для чего? Во-первых, это вас развивает. Во-вторых, вы уже тогда понимаете, насколько верно вы загадали тот или иной вариант. И уже можете судить, насколько ваша интуиция работает. То есть, работает ли она для вас конкретно. Если же вы неправильно загадали, вы всегда можете перезагадать. Для женщин, которых у меня сейчас стало намного больше зрительниц, если вам интересно... Вы можете в комментариях сказать по поводу темы наоборот, да, его тайное желание. Если эта тема наберет много очков от вас, я подумаю сделать это видео конкретно для женщин. Если вы же сейчас смотрите это видео, предлагаю вам перекладывать с местоимения «он» на местоимение «она». Да, всю ту информацию, которую вы здесь получите. Ну что ж, начнем. Первый вариант ее тайные желание. Вы знаете, в сегодняшнем раскладе он, как всегда, авторский. Я решила видеть увидеть и вашу позицию тоже. Если карты помогут, то да мне в этом посмотреть, насколько все то, что соответствует ее желаниям, соответствует и вашим желаниям, то, естественно, мы увидим интересную картину. И карта вывода. Сегодня у меня будет необычный расклад. Я не буду смотреть развороты колод. Я буду смотреть карту вывода. Да, насколько тайные желания ваши и ее совпадают. Скажем так. У меня здесь уже по первому варианту вырисовалась очень интересная картинка. Так. Беру магию наслаждений и выкладываю для первого варианта. Угу. Кстати, а, поздравляю всех, кто присоединился к моему каналу на данный момент времени а, с прошедшими праздниками с наступившим новым годом а, так сказать а, с тем что мы с вами оказались уже в новом можно сказать десятилетии да и предлагаю вам стать активным участником канала 2 лена комментировать как-то стать подписчиком постоянным, предлагать новые темы, новые какие-то идеи, возможно, развитие этого канала. Я всем буду очень рада. Приветствую вас на канале Таро Елена. Ну что ж, я выложила расклад для первого варианта. Что я могу здесь сказать? Очень говорящий расклад по поводу тайных желаний. Во-первых, здесь очень много старших арканов. Ну, те, кто был на обучении у меня в студии, прекрасно, когда я показывала все карты, рассказывала, да, вот что какие связки значит, они, конечно, понимают, что этот расклад, если очень много старших арканов выпадает, то это говорит о том, что как бы, расклад судьбоносный, он показывает достаточно большую картину развития ваших отношений не на сегодняшний момент а на долгосрочные перспективы то есть ваши отношения проходит некий рубеж серьезности то есть либо вы можете включить это отношение и пойти в глубину да как бы идти дальше вместе по жизни либо вы наоборот как бы не принимаете никаких решений и тогда это просто расклад то есть в данном случае мы смотрим на женщину, которая в вашей жизни занимает на минуточку роль э, звезды. Понимаете, первая самая важная карта, которая выпадает на характеристику загадываемой личности, это старший аркан звезда. Под ним э, вторая колода, да, вот Боттичелли. Это карта мир. Здесь тоже указана такая очень красивая э, формулировка как бы этой карты, да, здесь такая Афродита, можно сказать, которая сошла с полотен Боттичелли. И вот я хочу сказать, эта женщина для вас, она не просто звезда, она для вас некий какой-то, знаете... Некий образ э, идеала, что ли. Это что касается вашего отношения к этой женщине. Первая же карта показывает серьезность того, насколько вы э, горите этими отношениями. Два старших аркана еще раз да, показывает для любителей Таро, для любителей именно раскладов, где видны, собственно, карты. И предсказатель вам показывает, собственно, что и как следующие две карты которые мне указывают на желание именно ваше желание. Вот сегодня, тем не менее, да, мы смотрим на ее тайные желания, но я вижу, ва, вижу скорее ваши тайные желания То есть ваше желание опережают ее желание по силе, помощи. Здесь указан король Жезлов. Король Жезлов – это человек, который по Жезловой энергетике страстной, бурной такой желает встречи, уединенной встречи, так как это магия наслаждений с объектом своей страсти здесь же здесь же под этой картой стоит такая отшельниковая энергетика человек отшельник то есть в данном случае это показывает мне грустную такую ситуацию, что мужчина горит этими отношениями, но он не может, никак не может встретиться да, с этим объектом желания своего. То есть тайные желания мужчины здесь все-таки передаются картами быстрее, чем, собственно, наш запрос на женщину. То есть этот расклад показывает силу желания мужчины. К сожалению, по карте «Отшельник» я могу сказать, что здесь проблема, скорее всего, в женском понимании ситуации. То есть, либо женщина вас заблокировала, здесь так как это общий расклад, здесь вариантов может быть множество, но, скорее всего, здесь женский как бы уход из этих отношений был до этого. Дальше я раскрою, почему я так именно сказала об уходе. Потому что Следующие карты мне указывают на тройку мечей, верховная жрица и восьмерка мечей. Это говорит о том, что ограничение со стороны женщины. Да? Восьмерка мечей, верховная жрица. Скорее всего, вы смотрите на любовницу, то есть женщину тайную, и вы не можете находиться в этих отношениях с ней, потому что, естественно, у вас есть по троечке мечей и по карте. Лесница, то есть невозможности, да, вас разрывает, да, по вот опять-таки старший аркан и верховная жрица, и, собственно, колесница вас разрывают на две как бы части. Вы человек, который обладаете несколькими отношениями. Для вас эти отношения, как с той и с другой стороны, достаточно весомы. Вы пока не можете сделать этот выбор. Именно поэтому карты показывают вас именно отшельником, человеком, который может, хочет, но не... Ну, как бы обстоятельства его сковывают. То есть вы полны решимости, ваша женщина не с вами, достаточно давно по четверке пентаклей, я могу сказать, вы лишены, собственно, внимания или там, не знаю, заботы, либо у вас нет свиданий, потому что ваша женщина выпадает в центральной оси моего расклада, как королева мечей. Королева мечей в данном случае это не знак воздуха, да, астрологически, а это именно энергетика этой женщины по отношению к вам. Она сейчас к вам холодна. По тайным желаниям, вот, да, если мы смотрим сейчас данный расклад, я могу сказать, а в ментале она на вас злится. То есть, сердечный уровень мы сейчас увидим на второй позиции, да, на второй строке расклада. Но если говорить о вашем взаимодействии, то вы не взаимодействуете сейчас на данный момент. Длится это у вас уже очень давно. По карте «Звезда» вы можете э, находиться на большом расстоянии друг от друга. Скорее всего, даже в разных странах проживаете. Либо у вас нет возможности общаться, да, то есть не обязательно это большие расстояния. У кого-то так сложится, у кого-то по-другому. Но мечевая энергетика говорит о том, что желание женщины, да, по отношению к вам, как бы очень сдержаны. Четверка пентаклей это такая карта, знаете, сдержанности, порывов что ли, когда человек не особо ну, не особо думает, не особо хочет, не особо рвется, да, вот что-то поменять в своей жизни. То есть на ментале это выглядит так. Скорее всего, причина, да, причина вот этой ситуации у вас, опять-таки повторюсь, троечка мечей. Я уже говорила об этой карте. Тройка мечей всегда говорит о треугольниках. Здесь возможны разные позиции. Не обязательно мужчина может быть женат, он может просто как бы, обладать, ну грубо говоря, такой энергетикой ловеласа да, и не совсем серьезно относиться к данным отношениям. Но так как для вас это женщина-звезда, я понимаю, что это какой-то уровень... Уровень заинтересованности, который вы бы хотели в своей жизни проиграть, да, хотели бы иметь эти отношения, но пока что женщина не дает возможности вам проявить себя. То есть есть какой-то момент скованности для вас. Восьмерка мечей и верховная жрица. Ну что ж, для многих этот расклад покажется со знаком грусти да вот такой как бы негативности да что вот все-таки женщина закрылась мечевую структуру включила но мы сейчас посмотрим второй вторую строчку и увидим к чему это все будет у вас двигаться да при условии что вы понимаете предысторию того что я говорила скорее всего по Всем вот этим вот картам, произнесенным мною сейчас, вы не проявляли должного какого-то ожидаемого, да, женщины от вас, может быть, эмоциональный, может быть, может быть, какого-то, знаете, не было уделено внимания, потому что я увидела ваше отношение к этой женщине, но абсолютно не увидела, собственно, ее желание по отношению к вам. Сейчас я могу сказать во втором э, ряду моего расклада э, развитие ваших отношений, да, что у вас ждет далее. Я могу сказать, что для многих из вас здесь выпадает под картой звезды, королева Пентаклий и десятка кубков. Я могу сказать, что вы смотрите, скорее всего, многие из вас на жена, на замужнюю женщину, то есть женщина, которая не свободна, возможно, поэтому у вас есть такая ситуация. Дальше идет восьмерка чаш и рыцарь пентаклей. По отношению к вам у женщины а, есть все-таки чувства, чувства противоречивые. Восьмерка чаш говорит, что был, скорее всего, уход женщины из ваших отношений. А, уход был такой, мягко говоря, не очень приятный для обоих из вас. Восьмерка чаш говорит о бесконечности, а, как вам сказать, но она такая спорная карта. Вот если мы говорим о слиянии ее с рыцарем Пентаклей, я могу сказать, что здесь очень долгий, мучительный какой-то период, где вы не могли проявиться друг другу. Да, у вас есть какое-то непонимание друг к другу. Пентакли в данном случае это вот здесь, вот в этой связке, это принадлежность, ну, как бы одного человека к другому, как чему-то ценному, да, вот вы воспринимаете друг друга на уровне э, человеческом, но на уровне чувств, да, я могу сказать, что здесь взаимопонимания практически нет, к сожалению, потому что над этими картами я вижу старший аркан Отшельник, да, собственно, уход в себя каждого из вас и Король Жезлов, скорее всего, скорее всего, женщина э, Хотела бы, чтобы вы более раскрывались в этих отношениях. Почему? Потому что все-таки чаша. да. Я не могу сказать, что у нее абсолютно нет к вам никаких эмоций. Эмоции есть, но она боится их, может быть, открыть, показать, потому что не видит от вас должного понимания, должное какой то может быть, Участие в ее жизни, возможно, да в прошлом. Возможно, заботы. Почему? Потому что она достаточно ценный человек. Да, в ваших глазах тоже по королеве пентаклей По десятке кубков я могу сказать, что ваше отношение к ней ну, мне очень нравится. Вы видите в ней ценность. Вы видите в ней такую нежную какую-то женщину, достойную ну, как бы может быть даже чего-то такого, чего у нее нет сейчас в жизни. Почему? Потому что здесь какая-то странная ситуация с тем, что ну Следующая карта я вот вижу, да, уже семерка жезлов, карта борьбы, да, то есть карта борьбы, возможно, с обстоятельствами, возможно, с вашим характером, может быть, вы сами боретесь со своим характером неприятия чего-либо в этой женщине, в ее Опять-таки, в ее ситуации. Может быть, вас не устраивает ваша ситуация в жизни. да? Здесь может быть все что угодно, потому что общий расклад. Но я могу сказать, вы хотите бороться за эти отношения. По поводу вашей женщины могу сказать так. Тайна ее желания – это желание встречи. Почему? Потому что тройка чаш выходит на карту борьбы семерка жезлов, то есть, либо эта женщина борется сама в своих ну, как бы, противоречиях, что, возможно, здесь загадали мужчины замужние, да, женщину, и она борется со своим как бы в характере у нее нет знаете, вот такого, как, как вам сказать, ну, я даже не знаю, как это, ну это ведь ненормально, да, хотеть встречи с человеком, будучи, ну, находясь в браке, возможно в этом эта ситуация, я так считаю. Почему? Потому что рядышком у нас выходят карты король кубков и двойка кубков, то есть я вижу чувства и ваши чувства по двойке кубков и по королю кубка вы для нее мужчина который умеет любить то есть она видит в вас этот потенциал может быть возможно вы ранее его показывали но вы сейчас находитесь в каком-то отстранении в какой-то э, конфронтации возможно либо это у вас не, не связано ваше партнерство да не связано с какими-то конфликтами а это у вас происходит в той среде, в которой каждый из вас находится. Возможно, и так может проиграться. Но желание быть любимым и любить а от обоих из вас карты отображает. То есть я здесь вижу картинку людей, недовольных своей жизнью. Что у вас этот отшельник и король жезлов вы бы хотели. Возможно, мужчина здесь смотрит, который не любит находиться... Ну, как бы либо в семье, либо в других отношениях, и иметь только одни отношения. Возможно, здесь мужчина, который которому скучно да, находиться в семье, он ищет какие-то развлечения. Поэтому для него всегда очень важно, чтобы кто-то был рядом. Есть и такой вариант. Но большинство из тех, кто смотрит, я вижу и чувствую, что здесь заряд на то, что вы друг с другом э, не общаетесь абсолютно, но каждый из вас э, мечтает о каком-то проявлении, да, вот проявлении опять-таки не эгоизма да, по отношению друг к другу, а именно раскрытие вот этого вашего потенциала, который вам когда-то ну, опять-таки в прошлом по карте звезде и мир был доступен. Сейчас вы не общаетесь по отшельникам и по восьмерке чаш. У вас есть некие ограничения. И вы боретесь с этими ограничениями каждый со своей стороны. Почему-то здесь мужчин показали больше, чем женщину. По поводу тайных желаний. Давайте посмотрим. Тайные желания вашей дамы. Я могу сказать, что она очень страстная натура. Она здесь выпадает королевой жезлов. Королева жезлов, заметьте, вы здесь тоже упадаете королем жезлов, то есть вы достаточно хорошо подходите друг к другу на уровне, знаете, вот химическом. Я бы не могла сказать, что вы понимаете друг друга, но если говорить о страстности, да, о выражении себя через ну страсть, да, вот одним словом, да. То есть не, как вам сказать, не подавление друг друга, да, а именно страсть такая вот открытая, э, достаточно искренняя, да. То здесь король пентаклей выпадает как человек э, рядышком, да, с королевой жезлой. То есть я вижу тайное желание. Э, чтобы рядом был мужчина, причем не обязательно вы, потому что упадает король Пентаклей, а человек, который, на которого можно положиться, да, то есть человек, обладающий, грубо говоря, таким уже, знаете, ну, не как сказать, не, не, не тем, что вот он будет бегать направо-налево, искать удовольствие, да? а уже серьезностью намерений. Человек, который прошел какой-то этап в жизни, понял насколько ему важна та или другая женщина, и который умеет ценить отношения, который уже не будет бегать, прыгать, скакать направо-налево. То есть вот эта женщина, она жезловая по отношению к такому мужчине. Не факт, что это вы, потому что над, над этими картами все-таки тройка мечей и карта колесница. Я уже говорила, что симбиоз этих карт говорит о том, что здесь несвободное отношение как с вашей стороны, так и со стороны женщины. И, скорее всего, женщина ищет, ищет в своем окружении мужчину, который может соответствовать ее, ее даже не предрассудкам, даже не каким-то шаблоном. А вы знаете, вот то, что она в себе вот как бы культивировала, да, вот какой должен быть мужчина, да, вот как, какой он должен быть в серьезных отношениях? Вот такого мужчина она ждет, ожидает. Я не могу сказать, что, это, что именно это вы, да, к сожалению, ваш образ, но женщина, которую вы здесь загадываете, она ждет настоящего такого, знаете, человека на всю жизнь, которому она захочет проявить свою вот эту вот э, активную, да, активную какую-то позицию, что она захочет быть в этих отношениях. Еще я могу сказать: судя по тому, что здесь выпадают несколько двойных старших арканов, я могу сказать, что ваша женщина находится сейчас э, в ситуации, э, где она достаточно разочарована в мужском поле. Почему? Потому что рядышком с этими картами у меня стоит карта «Рыцарь мечей» и карта «Мир». Карта «Мир» повторилась у нас. Я могу сказать, что на характеристике да, того, что я чувствую об ее тайных желаниях, здесь вижу по картам, она очень ждет любви, скорее всего, женщина непростая по своей энергетике. Она очень многое прошла и увидела, знаете, ну как, много ситуаций, в которых для нее сложилась какая-то ситуация. Ну, знаете, как сложилась неоднозначность, да, принятие того, что ей предлагает жизнь. И вот по, по вот этой семерке жезлов, карты борьбы, да, тройка чаш, везде тройки. Я понимаю, что у женщины были периоды, где она видела мужчин с точки зрения а, их а, несерьезности, да, так помягче скажем. То есть она видела предательство, она видела много ситуаций, где же мужчины поступали, может быть, с ее подругами, может быть, с ее какими-то знакомыми, родственниками, поступали нечестно, не обязательно с ней, потому что на нее не падают плохих карт. Но тройка мечей, семерка жезлов и карта рыцарь мечей говорит о том, что она достаточно закрытая женщина сейчас для того, чтобы быть очень активной, инициативной по отношению к кому бы то ни было, да? вот поймите меня правильно. И поэтому здесь, по первому варианту, я о тайных желаниях могу сказать, что здесь в основном женщина желает все-таки встретить ту настоящую любовь, понимаете? И эти желания, кстати, вот эти вот карты, две карты вывода, о которых я говорила, от вас двойка кубков и от нее король кубков, вот эти две карты говорят мне о том, что ваше это желание сходится, да, карта любви. То есть я хочу быть любимым, я хочу любить. Вы, в принципе, хотите одного и, и того же, но, скорее всего, по причине мечевости структуры, да, вот в которой она к вам расположена, да, то, что я разговорила выше, я понимаю, что к вам она иллюзий никаких не питает, то есть здесь нет какого-то чувственного плана, то, что возможно вы сейчас ожидали от данного варианта, но если вы вот сможете, вот этой женщине, которая для вас достаточно далека, пусть даже в вашем сердце она так прекрасна, но она далека от вас на чувственном плане, потому что вы либо не открылись, либо что-то еще между вами. Если вы не будете предпринимать никаких как бы поступков по отношению к этой женщине, то эта женщина о вас даже не думает. То есть она в карте мир. Карта мир это говорит о том, что она замкнута. Она замкнута в своем личном пространстве, где она, собственно, живет и где она ну, присутствует в ее сердце. Оно сейчас никому не никому ровно, как говорят, неровно не дышит. Да? Она просто сама по себе. Тройка мечей, возможно, послужила э, такому развитию событий. Да? Э, тройка мечей – это карта достаточно такой боли, страдания. Возможно, ранее у нее была ситуация, где она находилась как бы, знаете, как неудел, хотя хотел бы вот этого... Как бы вот эти вот этой двойки кубков. Ну, к сожалению, вот первый вариант у нас сегодня такой. А, ну что ж, я не могу сказать, что ваша женщина не готова к этим, к этим да, проявлениям, но ее тайные желания сейчас пока что находиться в своей зоне комфорта, да, но если говорить все-таки тайности, что же у нее в самом-самом глубине, она мечтает встретить этого пресловутого короля кубков, мужчину, который будет ее любить. Она сама не хочет действовать, понимаете? Ей надоело, возможно, показывать, свою какую-то, да, заинтересованность кому-то, потому что до этого, опять-таки, была вот такая вот карта не очень приятная, да. От, отсюда у нас восьмерка мечей, как бы ограничения в действиях Возможно, для многих из вас, повторюсь, корона королева Пентакли, то есть замужняя женщина, находящаяся сейчас в семье, поэтому она ушла из ваших отношений когда-то, повторюсь, восьмерка чаш. И э, рыцарь Пентакли, для тех, кому это актуально. Если э, актуально для тех, кто пока не встречался, не общался, не... А, не было у вас близостного плана, потому что вот в этом раскладе близостный план я вообще не вижу. Я вижу желание да, встретить такого мужчину, но между вами, именно вот того, что вот близостного, да, такого вот ощущения родства, его на данный момент нет и никогда и не было. Но женщина ваша немножечко с опаской сейчас смотрит на собственно, королей жезлов. Почему? Потому что у нее был когда-то негативный опыт. Поэтому, если вы человек чуткий, заботливый, нежный, такой потенциальный, можно сказать, да, король кубков, то, пожалуйста, дерзайте. Женщина в принципе жезловая, очень страстная. Я могу сказать, что когда-то она была очень даже ну как бы воодушевлена да, отношениями, чувствами. Но это все у нее по рыцарю мечей. Ну, как бы могу сказать, что не совсем было для нее, скажем так, не совсем записано в ее сердце, как какая-то красивая, любовная Любовный роман, либо повесть. Скорее всего, она была разочарована по тройке мечей. Жаль, здесь, конечно, этот вариант, что выпадает такая вот, можно сказать, ну не то что надега в чувствах у нее, но тайных желаний по отношению к вам я, к сожалению, не увидела. Сейчас я возьму, все-таки, решила взять э, карты Ленорман, посмотреть, что Ленорман скажет прям при вас. Да, вот беру. Карта клевер, удача. Ну что ж, если вы будете действовать по отношению к этой женщине, она захочет с вами общаться. Единственное, что наоборот, я посмотрела карта у нас 11 плетки, я могу сказать, что, скорее всего, те, кто смотрят меня сейчас, молодые люди, здесь были конфликты ранее. И вы бы хотели по этим двум карт, картам, вы бы хотели помириться, да, многие из вас. Помириться. Конфликт у вас. Но давайте посмотрим, для тех, у кого конфликт, что будет далее. Карта лупа. Вы хотите побольше информации собрать это, об этой женщине. Она для вас закрыта. Карта гроб. «Будет ли на вашей стороне удача?» «Да, будет». Выходит мужчина и карты сердца. Дерзайте. Еще раз карты показали уже на другой колоде, что, во-первых, у женщины есть мужчина. А Во-вторых, они показали, что мужчина, который смотрит сейчас данный первый расклад – у него есть какие-то планы на эту женщину, но женщина по отношению к мужчине абсолютно не чувствует ничего. Есть вот такой вариант. Давайте посмотрим, так как я здесь уже рассказывала несколько, да, для всех, да, мужчин несколько вариантов. Давайте посмотрим для тех, кто еще не имел отношений. У кого не было ссор, просто это новые отношения чего ожидать? Новая мечта. Видите исполнение мечты карта ребенок и карта мечта. Карта звезды. Выходили. Вы, вы хотела взять одну карту, вышло две. Ну что ж, я могу сказать, что вы мечтаете об этой женщине. Опять-таки, карта звезда выходит. Вы мечтаете о ней. Я понимаю, что здесь запрос мужчины больше. Женщина, возможно, даже не знает о ваших чувствах. Давайте посмотрим. Да, вы хотите навести мосты. Карта мосты, карта женщин. Вы хотите навести какую-то ну, как бы дорожку, протоптать к сердцу этой женщины. Давайте посмотрим, что вас ждет. выходит карта женщины, у вас есть еще одна женщина, видите, как интересно, карты никогда не обманывают. Я смотрю совершенно другую систему, систему для нормал. Они мне показывают, что у вас есть отношения, и именно это мешает вам ну, как бы сблизиться с тем человеком, который вам дорог. Поэтому здесь карты не показывают, к сожалению, по первому варианту, они не показывают тайные желания, они показывают только вас, но эта женщина по отношению к вам закрыта. Я могу сказать, скорее всего, это уже совет как бы такой, да, больше человеческий, скорее всего, вы либо человек, который любите мечтать, очень много, да, но не воплощает жизнь, потому что здесь выходил король, ой, вернее, рыцарь Пентакли, это такой человек, который медлительный, который, в принципе, не совсем понимает, что ему нужно, как ему нужно действовать. Я могу сказать так, тайных желаний у женщин по отношению к вам нет. Но вы считаете, что эта женщина для вас... Видите, карта Компас. Она для вас очень важна, как какой-то проводник, что ли. да, Проводник в вашу глубину, в вашу чувственную какую-то сферу. Так как мы сегодня смотрим на тайность, да, на то, что внутри. Здесь карты показывают постоянно женщину и кто эта женщина для вас в вашем сердце. А вот именно что именно чувствует по отношению к вам женщина. Здесь, к сожалению, не могу ничего сказать. Эмоции и чувств я не увидела. Ну что ж, мучить колоду больше не буду. Сегодня вот для первого варианта был такой, такой поворот, разворот. Ну что ж, сейчас буду а, делать второй вариант. Оставайтесь. Те, кто любит Таро, кто смотрит, но вы не отчаивайтесь, не молодой человек. Почему? Потому что, возможно, ваша женщина, ну так, да, может быть, она и не ваша, судя по всему. Но, возможно, она переживает какой-то не очень хороший период в своей жизни. Понятно, что ей вообще, может быть, даже не до отношений. Тут карты не показали ни одну какую-то любовную эмоцию. Абсолютно. Восьмка кубков это карта ухода. Это карта, собственно, ну, как бы, когда люди по каким-то причинам симпатизируют друг другу, да, но есть какой-то разлад, есть какая-то причина для того, чтобы. Ну, выжидать, либо не общаться, либо чего-то ожидать того, что чего не происходит, но посылов, особенно каких-то начинаний от вас, да, от нее вернее, от вас вижу желание, от нее особо не увидела. Ну что ж, хорошо, первый вариант, спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого что отыгралось, чтобы я больше понимала, собственно, Почему вышел такой грустный, можно сказать, вариант, да? Впервые, можно сказать, на моем канале. Удивительно. Ну что ж, смотрим второй вариант. Сейчас я начинаю, опять-таки, начну с Боттичелли. Очень мне нравится эта колода, кстати. Хочу сказать о ней отдельно слова. Она, знаете, она настолько красиво исполнена. Здесь золотое теснение. она выполнена по законам иконописи, и э, безумно приятно держать ее в руках. Для меня она очень говорящая. Я, в принципе, люблю реплики Таро, и очень много мне нравится того, что сейчас создано. А, не всегда есть возможность, конечно, всё, <laughs> за всем угнаться, но это понятно. Но то, что я, допустим, для себя открываю, для меня это, знаете, каждая колода Таро, она дает какой-то новый уровень понимания именно живого канала, да, живого прочтения. И она такими, знаете, гранями может заиграть, вот как изумруд. Она настолько какой-то теме может раскрыться, в какой-то совершенно новую информацию дать, которую не может дать другая, допустим, колода. От того, какую ты колоду берешь на определенную тему в раскладе, от твоего настроя, да, от твоего проникновения в этот момент, очень многое зависит. Вот сегодня я как никогда прочувствовала, вот смотрели мы сейчас с вами, да, первый вариант, я прочувствовала эту женщину, как какую-то энергетику, даже не скованности. Вот восьмерка мечей тарологи считают, что это карта скованных проявлений, да, когда человек не имеет возможности что-то сделать, предпринять, но у него от этого как бы в ментале происходят определенные процессы, ну, как это сказать, как будто бы он в тюрьме, да, ментально находится. От невозможности что-то в своей жизни там и либо купить, либо принять что-то, ну да, несмотря на что мы смотрим. А здесь же я прочувствовала, что женщина э, по восьмерке мечей, э, она как бы, э, знаете, вот ситуацией с определенным прошлым, да, э, как бы вступила на такую грань понимания отношений, где она почему-то решила жить для себя. Что значит жить для себя? Она решила, что мужчина, который ей нужен, он попадется сам на ее дороге. Вот этот компас, женщина и компас на Ленорман, что вот она будет идти по своему пути, не будет никуда сворачивать, да, грубо говоря, вот выбрала путь и идет по нему, и она, собственно, на своем пути обязательно встретит там, друга либо там, не знаю любовника, у кого что какой уровень, да. У... Здесь же мы не моральный смотрим, так сказать, расклад, а у кого какие перспективы да, в жизни, кто как живет. И вот она сама будет решать, то есть она не хочет больше быть выбранной, она хочет сама выбирать. Здесь вот такой момент я прочувствовала. Она не хочет больше ожидать, она Просто живет, потому что ей так нравится. Поэтому у нее абсолютно нет никаких тайных желаний ни к, совершенно ни к одному мужчине. Она абсолютно свободна от этого. Понимаете? То есть она вроде как и назвать ее холодной нельзя. Но если говорить по отношению к вам, я не могу сказать, что она безразлична. Но у нее нет вот этих порывов, которые, возможно, есть у каждой второй, третьей женщины, когда, когда ей хочется, чтобы рядом был тот или иной мужчина. Она как бы умеет держать себя в теле. Она эмоции свои очень хорошо блокирует. К сожалению, здесь вот такой вариант. Не могу сказать, что это хорошо для женского типажа, для женского здоровья. Все-таки женщины – это больше эмоциональные структуры, да? это энергетика принятия. Здесь женщина не принимает свою женскую энергетику. Она больше, скажем так, больше пользуется мозгами. Понимаете, да, вот такой момент здесь есть. То есть она идет, и да, у нее есть желание встретить любимого человека, но делать она для этого ничего не будет. Ну что ж, давайте смотреть второй вариант. Тайные желания выкладываю. Угу. Прекрасно. Есть тут карты с первого варианта повторяющиеся, что еще раз доказываем, что, что у нас все-таки вселенная, она не вариативна, она в одном раскладе может, в принципе, нам рассказать все, что есть, да, для всех абсолютно зрителей, неважно сколько их. И, кстати, этот расклад вы можете включать в любой момент вашей жизни. А, то есть вы, когда нажимаете на видео, в этом уже есть ваша, как бы, доля интуиции, да, на какое ви именно видео вы нажали. Ведь на моем канале видео очень много. Поэтому, если вы нажали именно на это видео и выбрали определенный вариант, значит, именно этот вариант сейчас вам надо было услышать, чтобы для себя что-то понять. Ее тайные желания. Если вы в ее тайные желания, и что вы думаете по поводу этих отношений. Какие у вас тайные желания? Ну что ж, я могу сказать потрясающе, потрясающе, потрясающе. Почему? Потому что во втором варианте во втором варианте тайные желания действительно есть. Слава Богу! Потому что первый вариант меня просто... Не знаю даже, как сказать. Мне было очень грустно за ментальный уровень этой женщины и ваш. Потому что я понимаю, что вы там расстроились. Здесь я могу сказать так. Женщина ваша, та, на которую вы смотрите, связана с вами какими-то у кого обязательствами? Возможно, это женщина с вашего прошлого, вы когда-то вместе проживали. Неважно, сейчас, да, мы посмотрим онлайн-расклад для многих. А у кого-то это, возможно, женщина, с которой вы когда-то работали. В любом случае, восьмерка Пентаклей, шестерка Пентаклей очень ценный для вас человек. А вы для нее ценный человек. Она для вас очень ценный человек. Женщина тайное желание, чтобы вы обязательно прискакали, примчались, оказали какую-то помощь, потому что здесь шестерка Пентаклей говорит о том, что она очень нуждается в вашем присутствии. И здесь я так скажу, это ее тайное желание. Она может может не говорить. Да? Почему не говорить? Паж мечей. Паж мечей – это карта такая, знаете, гордой такой. Ну, во-первых, женщина вам показывает свою дерзость даже, да, по пажу мечей. Она слишком, как вам сказать, паж мечей это такой, знаете, иногда детскость поведения, когда женщина, ну, вроде бы она умна, вроде бы она обладает каким-то шармом, но иногда ее вот передергивает и она начинает что-то такое делать, что у вас глаза на лоб вылазят. Вот такой момент здесь я чувствую. И по карте умеренность это происходит уже довольно-таки давно у вас, эта ситуация. Я могу сказать, что вам эта женщина Дорога, потому что она здесь выпадает. Императрица – это главная женщина в вашей жизни. Те, кто загадывает второй вариант. Опять-таки, у многих это прошлое отношение. Возможно, был брак у вас. Не обязательно брак, но это главная женщина в вашей жизни. Опять-таки, рыцарь Пентакли выпадает. Женщина очень ждет, что вы приедете. Что вы будете в ее жизни занимать достаточно серьезную роль, будете вкладывать в эти отношения. Пентакливая, понимаете, здесь на уровне чувств она ждет вот этого визита, настоящего порыва мужчины, когда он принимает какое-то решение. По шестерке Пентаклей она Ждет от вас существенного какого-то сдвига в том, что вы будете по восьмерке Пентаклей работать над этими отношениями. Сейчас она с вами на ножах, опять-таки, паж мечей, повторяю, достаточно давно, по карте Умеренный старший аркан она считает, что вы несправедливы к ней. По какой-то из причин, у каждого это свое. Еще раз, упадает шестерка пентаклей. Представляете, карта иерофанта. Карта иерофанта упадает в этом раскладе дважды. Это говорит о том, что ну, просто вас уже высшие силы так замучили тем, что вы притягиваетесь друг к дружке, но вам не хватает вот. Многих из вас не хватает ресурсов, да? я дальше сейчас покажу каких, что ресурсов эти отношения поставить на правильные рельсы. Скорее всего, это уроковые отношения, то есть отношения, в которых один партнер не дотягивает до другого. То есть вы ожидаете, что эта женщина покажет себя с какой-то стороны, которую вы не озвучили, а эта же женщина ожидает чего-то от вас, в данном случае какой-то помощи. Возможно, она ожидает, что вы ей озвучите, как она цена для вас. Ну, опять-таки, шестерка пентаклей, да, те, кто знают таро, понимают, о чем речь. Это основные карты: восьмерка пентаклей, шестерка пентаклей. Скорее всего, вы не включили эти отношения как что-то ценное, да, для вас. Вы как бы транслируете. Ну, как бы двойственность, возможно. Иерафант не зря здесь выходит. Он выходит на десятку Пентаклей. Это говорит о том, что у многих из вас, как и в первом варианте молодые люди, есть еще одни отношения. Опять-таки семейные отношения, к сожалению. Опять выходит карта Отшельник, представляете? Опять выходит карта Семерка Жезлов, понимаете? Вот все то же самое, что в первом варианте. Вот при вас брала карты. То есть вы боретесь с тем, что вам одиноко. Тайные мысли вашей женщины. Тройка Пентакли выстраивать с вами отношения. Еще здесь выпадает двойка мечей. Женщина не уверена, что вы человек, который ей нужен. Почему? Потому что по двойке мечей я уже понимаю, что здесь мужчина довольно-таки долго не делал какой-то выбор. Двойка мечей – это карта двойственности, когда человек играет. Но не то, что вы играете с этими отношениями, но вы э, не воспринимаете серьезную ситуацию, в которую вы себя находите. Скорее всего, женщина это все увидела подсознательно, либо сознанием уже ощутила уровень вашего восприятия. Да? И э, ей стало ну, немного как бы, обидно за свое присутствие у вашей жизни. И она включила пажа мечей. Здесь вот такой вариант. Кстати, выпадает она на той же позиции, как и в первом варианте, королевой жезлов. То есть она действительно очень страстная, деятельная натура. Но в отличие от того варианта, с королевой жезлов Колесница тоже привет с первого варианта, но в данном случае две эти связочки говорят о том, что женщина действует, она не сидит на месте, она очень активная по жизни, она очень любит э, движуху такую, знаете, э, ну как сказать, она очень активна, то есть она может встречаться с несколькими партнерами, не ограничивая себя ничем, а у нее очень активная жизнь. Здесь очень много карт, указывающих на то. Пентакли, да, вот, кстати, выпала на нее карта Саша Варкана Мак, женщина, которая знает себе цену, которая умеет повернуть ситуацию в ту сторону, которая ей, ей нужна. И она по десятке кубков, которая выходит на вас, да, она, я могу сказать, к вам достаточно серьезно относится. Ее тайное желание, чтобы вы были вместе, чтобы вы серьезно относились, а не просто к ней, а своей жизни, потому что видит она вас таким отшельником, который, в принципе, сам, сам с собой борется, да, по семерке жезлов, который, в принципе, не знает, чего он хочет, и она не понимает, а, собственно, а что, а что она должна... Ее тайные желания-то есть здесь на этом столе, но пока что женщина находится в каком-то недоумении, потому что двойка мечей говорит мне о том, что есть доля разочарованности в конкретно в вас, молодой человек. К сожалению, здесь такой вариант. А разочарованность, наверное, все-таки в том, что вы медлите. Отсюда и эта дерзость. А женщина очень активна. Она обладает энергией, знаете, такой взбалмошной, женской такой сути, когда здесь нет, понимаете, здесь нет уровня женского такого спокойного, Сидение у кошка и вязание носков, понимаете, грубо говоря, здесь женщина, обладающая высоким темпераментом, каким-то удивительным, ну, не знаю, как, как это сказать. Она всем нравится, она не видит проблем, в принципе, в том, чтобы подойти, сказать Ситуацию назвать такой, какая она есть, поговорить о чем-то откровенно. И в данном случае, видя вашу двойку Пентаклей, она выходит с вашей стороны, и видя вашу королеву Пентаклей, то есть ту женщину, с которой вы сейчас находитесь в семье, она просто делает вывод, что ей эти отношения, ну, мягко говоря, уже в печенках. Я говорю то, что озвучиваю ее желания, да, желания большие у вас, но ей в печенках такая вот уже ситуация с тем, что, ну, мужчина должен быть мужчиной, да. Вот я озвучиваю сейчас ее как бы, как бы мнение о вас, да. Под картами, вернее, над картами двойка пентаклей, королева Пентакли, то есть это ваш план сейчас. Вы сейчас находитесь в неких ограничениях ну в своей ситуации, да, чувственной. У вас чувственный план зашкаливает, потому что вы здесь выпадаете паш-чаш. Паш-чаш здесь на магии наслаждения такой ревнивый мужчина, который... Ну, как бы, знаете, рвет и мечет, потому что его женщина не с ним. Да, и девятка пентаклей. То есть человек, который рвет и мечет по отношению к... к тем отношениям, в которых он бы себя чувствовал на девятку пентаклей. То есть чувствовал себя, ну, просто на уровне там, блаженства. Да? Девятка Пентаклей в данном случае это э, план некого такого, знаете, катающегося кота в масле, который, у которого все есть, и он как бы, э, ну, который имеет уже все, что только может иметь. У вас же истерика по отношению к тому, что э, по Аэрофанту и по шестерке Пентаклей эта ситуация вами не пройдено и не пройдена, скорее всего, по вашей причине, потому что женщина, опять-таки, в тайных своих мыслях, она мечтает, что вы по этой колеснице уже как-то ну, все-таки догоните то время, которое вы упустили. Я могу сказать, что женщина ваша, императрица, да, то, что вот я вижу, на ней столько старших арканов, она прошла некую трансформацию с вами. Очень много поняв в жизни, да, она дерзкая, она не будет сидеть молча, отстаивает свои позиции в жизни, не касаемо даже вас, потому что здесь она упадает старший арканмак. Это, по сути, человек, который смог так прогнуть ситуацию, не мир его прогнул, понимаете, а он как бы пытается вернее, она пытается так поставить себя в этом мире, чтобы у нее было десятка кубков. да, вот Основная карта вот здесь заключительная, ваша карта, десятка кубков, и э, карта маг. Мы говорим о том, что сходится ли ваше желание да, в этих отношениях тайны. У вас, у вас это десятка кубков, у нее карта маг. Я могу сказать, что здесь ситуация другая. Здесь женщина становится уже больше на рельсы того, что она будет принимать какие-то решения в своей жизни, идти дальше, Ну, немножко даже сходно с первым вариантом, по причине того, что не видит рядом с собой человека, который определился да, по двойке мечей, человек, на которого вы смотрите, обладает уже знаниями и видит вас совсем по-другому, не так, как вы видите вы себя. Вот вы себя видите пожом чаш, то есть с человеком влюбленным, ревнивым, она вас видит уже, как бы, как знаете, как через время, когда вы раскроетесь, когда вы наконец-то поймете, где, в каких ситуациях по отшельнику, да когда в каких ситуациях вы тормозили, вы неправильно мыслили, для себя неправильно, Ну, то есть вы тормозили свою жизнь. То есть тут такой момент здесь есть, но я могу сказать по аэрофанту, два раза выходит аэрофант, я могу сказать, что здесь настолько... Ситуация затянулась именно с выбором мужчины. Скорее всего, мужчина вообще не определится никогда. Почему? Потому что он постоянно боится действовать. У него нет действий с его стороны. У него из жезловых карт, к сожалению, здесь только семерка. Семерка вот рядом с вашим отшельником да, стоит на вашу характеристику. Семерочка говорит о том, что вы постоянно боретесь сами с собой. Вы как бы ветряные мельницы свои... вот на них как бы только силы ваши уходят, да, вы боретесь с ветром, вы не боретесь за эти отношения, на которые вы смотрите, за эту вашу императрицу, да, она вас, в принципе, жаждет, ждет, по жезловой энергетике вижу, что хотела бы встречи, да, хотела бы чего-то с вами, вот тройка пентаклей. но вы как-то, не знаю, вот, вот такой вариант здесь. Давайте посмотрим, Хочу посмотреть на Алина что у вас все-таки в голове происходит. <смех> Почему у вас такая ситуация? Опять-таки, женщина здесь очень достойная. Я могу сказать, что у нее помимо вас есть отношения. Но они какие-то несерьезные. Почему? Потому что она сама по себе здесь не выпадает. У нее ну, брак там или что-то еще... Она просто королева жезлов, женщина свободных нравов, можно даже так сказать, и которая, собственно, ну как, палец в рот не клади, и откусит. Очень дерзкая, да, повторюсь, энергетика дерзости. Возможно, она даже, возможно, даже вам высказывала, да, может быть, в какой-то такой форме. Вы ее даже немного побаиваетесь. Здесь есть такой момент, потому что двойка мечей у мужчины, она со маг Что-то невероятное. Я думала, на мужчину это выпадет. Карта часы. Время пришло вам, пришло время, молодой человек, проявить инициативу. Пришло время. Сделать, возможно, какой-то выбор, судя по тому, что у вас здесь двоечки. Так, давайте посмотрим. Ее тайные желания уже на колоде Ленорман. Чего она хочет? Она хочет этого мужчину. Видите, карта мужчины. Карта вас. Ну, а наоборот, я смотрю, у нас карта игровых костей. Я могу сказать, что она хотела бы, чтобы вы рисковали по жизни. Вы человек не уверенный в себе. Не хотелось это произносить, но, опять-таки, Рыцарь Пентакли выходит. Это человек, который долго запрягает, долго вынашивает замыслы, но нет карты действия. Я вижу только старший Аркан Отшельник. Отшельник мне говорит о том, что вы ушли в какой-то либо даун, либо погрузились в свой внутренний мир, и нет у вас ощущения того, что вы ну, как бы на коне, да, что вот рядом с вами вот эта женщина, императрица, вы запрягаете, но пока вы не сдвинулись с места, да, ваша лошадь, она вас ожидает. Вы не скачете навстречу своим отношениям. Почему же вы такой нерешительный? Давайте посмотрим на картах. Карта ⁇ Компас ⁇ но, скорее всего, вы пока не, не, не выбрали свой путь в жизни. У вас нет ощущения того, что вы на правильном пути. Давайте посмотрим, нужна ли вам эта женщина, нужна ли вашей по судьбе или что-ли вам эти отношения. Карта Ленорман очень часто глубоко раскрывает именно этот вопрос. Насколько эти отношения для вас... Если вы на них уже смотрите, да, насколько они вам нужны. Опять-таки, карта компас и карта дерева. Карта дерева – это карта судьбы. Ну что ж, карты показали, что в этом направлении, в котором вы пока боитесь идти, в этом направлении ваше дерево судьбы расцветет, как на этой карте дерево. То есть для вас – эти отношения когда-то, скорее всего, интуитивно вы чувствовали, да, что э, в них что-то есть, но не решались. Я так думаю. Не, не хочется, понимаете, в, в общем раскладе там говорить, что да, сто процентов, это твоя судьба, и все такое. Но для большинства из вас эти отношения были, не зря здесь выпадает императрица. Императрица, повторюсь, это главный человек в вашей судьбе. Неважно, иногда эта карта выпадает на маму, иногда эта карта выпадает просто на женский род, там, на главу женского рода. Но в данном раскладе на тайны ее желания, я могу сказать, что именно эта женщина для вас главная. Карта новая сама выпала из моей колоды, пока я ее тасовала. Новое, новое что? новое чувственное воплощение, карта Луна, новая женская энергетика вас ожидает, новое питание, да, вот напитанность женским существом, каким-то эмоциональностью этой женщины. Если вы захотите пойти по этому курсу, по этому компасу, собственно, Давайте посмотрим, что вас ожидает. Вас ожидает удача. Карта Клевер. Как и в первом варианте, у нас повторилась очень классная карта из колоды Ленорман. Карта Клевер. Это единственная карта, которая говорит об удаче. Да, вот. Вас ожидает удача. Не бойтесь, если вам эти отношения дороги, идите в них. Пожалуйста, карта мужчины. Мужчина... Вас ожидает удача. Ну что ж, оба варианта были интересными, они были абсолютно разными, хотя очень много двойных карт. Да. Здесь же во втором варианте я могу подутожить и сказать, что неоднозначно роль мужчины здесь, тайных желаний здесь полно и у мужчины, и у женщины. Но я могу сказать, что женщины, женская энергетика здесь очень сильная, мощная. И сама женщина здесь очень классная. Ну, А вам уже решать, что и, что и как строить в вашей жизни. Так что испожать чаш такого неуверенного молодого человека, даже если вы в зрелом возрасте, например, вы пока, пока не король чаш, но вы к этому идете. Почему идете? Потому что в вашей Итоговой карте, повторюсь, десяточка чаш. А десяточка чаш это предпосылки к тому, что вы можете стать очень близкими для друг для друга людьми. Да? Здесь более позитивный можно сказать, расклад сразу на то, что тайных желаний здесь много, и они касались вас. Но я могу сказать, что женщина ваша, несмотря на то, что она страстная, она очень непроста. И для нее, наверное, важно собственно с каким посылом вы придете к ней на свидание, либо как у вас произойдет этот разговор. Подготовьтесь к этому, потому что ну возможно возможно вы Сейчас находитесь, находясь в энергетике отшельника, вы немножечко, да, как бы зашли в такой тупик, что ли, эмоциональный. Я вам советую просто по-человечески разгрузить свою психику, может быть, больше посмотреть чего-то позитивного для себя, да, прочувствовать что-то замечать больше прекрасного вокруг себя, да. Я имею в виду, в окружающем мире, и тогда уже с этими новыми ощущениями приблизиться к человеку, которого вы так жаждете увидеть в своей жизни. Судя по тому, что смотрите расклад ее тайные желания. Ну что ж, всех благодарю за просмотр. Пишите в комментах ставьте лайки обязательно, потому что от этого зависит рейтинговость собственного видео и частота выхода их на YouTube. Я вас всех очень люблю и рада была вам помочь. Вообще, эту тему мне постоянно пишут, именно тайные желания. И не знаю, как по мне, так эта тема, она очень личная, она в основном для личных раскладов, с этой темой очень часто обращаются на личных раскладах ко мне, но я иногда делаю, как видите, и в общих раскладах. В общем, всех вас обожаю. Если есть у вас какие-то пожелания... Либо вы хотите опять-таки личную консультацию. Все, можно обратиться ко мне по электронной почте, которая указана под каждым моим видео. Смотрите другие видео, ставьте лайки. Это мой котик Сенка звучит, говорит, давай быстрее заканчивай, идем, будешь меня кормить. В общем, давайте всем пока-пока, пишите. Всего доброго. Желаю вам счастья с вашей половинкой, какая бы она ни была, может, даже дерзкая. Но она же ваша. Пока.